Добрый вечер, друзья! Как вам меня видно, слышно? Давайте по десятибальной шкале, если видно, слышно, хорошо. Ага, а вот видео у нас очень-очень сильно притормаживает. Это только я вижу или вы тоже это видите? Вот, у нас замечательно пишите на английском, в общем, все понятно. В норме, да, у вас все Хорошо. Угу. Замечательно. Ладно, давайте когда будем начинать с вами. А, зовут меня Екатерина, и я сегодня проведу первую часть нашего вебинара. А, вторую часть будет проводить а, Мария Малашина. И поговорим мы сегодня с вами о интересных вещах. И вот в частности, маркетинг-план мы очень сегодня сильно затронем, да, поговорим и, и зачем он нам нужен, да, и вообще и посчитаем его, и посмотрим, сколько денег можно заработать и так далее и тому подобное. Но сначала у меня к вам есть вопрос. Давайте вот сейчас в чат напишите. А, скажите, пожалуйста, вот а зачем вы сегодня сюда пришли? То есть кто что хочет получить на этом вебинаре? То есть вот такой вот замечательный вопрос. Давайте, я подожду, пока вы что-то напишете. Кого-то любопытство тоже хорошо, кому-то знание денег, кому еще чего надо. Информация, развитие, знание, чужой опыт, повторение, мать, учения, развитие. Замечательно. Новое осознание, узнать новые детали, ага, новые фишки, чего еще. Лишним не будет. Вот у кого что, да? И мы с вами сегодня первую часть начнем с такой штуки, как мотивация, но не внешняя мотивация. И действительно часто бывает такое, что партнеры обращаются с таким, что вот дайте мне мотивации. Вот у кого такое было, что вот этой мотивации прям вот не хватает? Дайте мотивации, замотивируйте меня, дайте мне там пенделя какого-то, еще что-то. В общем, мотивашки надо. Надо, да, вот хотя бы один человек есть. У кого еще такое было? Очень часто такое бывает действительно, что вот дайте мотивации, дайте, дайте, дайте, да сколько же ее можно давать. И мы сегодня с вами будем а, немножко вот глубже копнем а, вашу внутреннюю мотивацию. То есть чтобы никто то вам ходил ее давал, а чтобы вы сами уже наконец-то научились себя мотивировать, сами научились вообще понимать, решать, что вам делать, зачем делать. Знаете, есть очень хорошая а, поговорка на эту тему, да, если... Лошадь подвести к воде. Вот поставила ее перед, там не знаю, корытом с водой, а лошадь пить не хочет. Вот хоть ты ее за составляйся, она пить не будет. И вот то же самое примерно происходит с мотивацией. То есть либо вы хотите чего-то делать, либо вы не хотите. Но бесконечно вот это ждать какую-то мотивацию внешнюю, ну это, не знаю, последнее дело, это гиблое дело. Я вам предлагаю сегодня немножечко попутешествовать, так сказать, по нашим извилинам так сказать, мозговым, и прийти к такому пониманию, как самомотивация. То есть вот внутренняя глубокая своя собственная мотивация, да, которая будет вас дальше двигать. И когда вам будет становиться так тяжко немножечко, да, вспоминаем эти вещи, и все хорошо. И не просто так вообще вопрос мотивации сегодня задет вначале, да, вот эти вот осознания некоторые, через них мы с вами потихонечку уже пойдем к маркетинг-плану, и в заключительной части нашего вебинара вы узнаете некоторые инструменты, которые вам помогут вообще в этом бизнесе. Если готовы, давайте ставим плюсики в чат и будем начинать. И у меня, вот пока вы плюсики пишете, да, я вам следующий вопрос задам. А, вот маркетинг, что это такое? Это же деньги, вы же согласны с этим? Что такое маркетинг-план? Маркетинг-план равно деньги. То есть я, я не знаю, что там еще может быть в маркетинг-плане. Можно, конечно, начать обсуждать, ну, это же математическая модель и так далее, но как ни крути, там деньги. И у меня, опять же, к вам вопрос, а на что вам нужны эти деньги? Да, и на слайде я перечислила некоторые вещи, которых, в принципе, ну, многие хотят. Да, это хороший дом, хорошая машина, отдых иногда, техника. Вот там, где техника, туда входит, и одежда, и какие-то бытовые вещи. Да? То есть все туда. Я уж ну, не буду там все шампуни да, какие есть на сегодняшний день на рынке. И обозначили вот четырьмя категориями. То есть это было, чтобы где жить, было, на чем ездить, куда съездить, отдохнуть, да? какое-то творчество вот это вот реализовать свое путешественное. Ну, это в моем случае. Да? У кого-то просто отдых, это просто съездить, посмотреть. И какие-то а, плюшки-приколюшки. Назовем это вот так. Да? Там телефоны, и айфоны, и не знаю, Телевизоры, компьютеры и так далее. Согласны с этим, что вот ну, деньги в основном для этого нужны. Ну, может быть подарить кому-то дом, купить кому-то остров, вот вы пишете, да, может и себе остров купить, может кому-то там в подарок, шубу жене и так далее. В общем, деньги нам нужны для того, чтобы что-то покупать. И меч там вот, ну, немерено, в голове, и это хочется, и то хочется, а еще же не было этого никогда, и не совсем вообще и верится в то, что оно будет, и такой начинается замкнутый круг. Вроде как хочу много, денег не было, еще сам не совсем верю, и я хочу вас сейчас немножечко позвать в трезвость. А, вот замечательный, да, слайд перед вами, и дом красивый. Вот давайте, кто бы хотел себе вот то, что нарисовано сейчас на слайде. Хорошая машина, хороший дом, может цвет другой, может даже марка другая, модель там еще как-то. Ну вот примерно все вот такого статуса. Вот прям пишите в чат, я хочу, мне это надо, мне это интересно, ну вот хочется. Замечательно. А теперь давайте в реальность пойдем. И у меня к вам следующий вопрос, а что если этого нет в наличии? Вот ну никогда этого не будет в вашей жизни. Вот представьте, да, вспоминаем предыдущий слайд. Вот он. И теперь вот следующее. Но никогда вот именно такого никогда у вас не будет. Что вообще произойдет с вами? Вот кто смелый, напишите в чат. Может кто-то умрет, я не знаю. Я всегда говорю, оцени по десятибальной шкале. Ноль это, ну ничего не будет, и десятка это смерть. Вот насколько вы. У кого-то ничего не будет, кому-то просто грустно будет. Не знаете, кажется, это такое состояние. Ну жаль, что не сложилось. Но не умер же. То есть, ну нету и нету, ну и ладно. И вот а, в погоне за этими иллюзорными мечтами мы живем полжизни, да, и пытаемся там себя еще и замотивировать на них, и просим кураторов очень часто, давай замотивируй меня, чтобы я захотел себе огромный дом. И это называется внешняя мотивация. И сейчас мы с вами будем погружаться в реальность, да, в то, что есть на самом деле, и будем смотреть немножко трезво на, вообще на жизнь, на ситуацию в целом. Я вам предлагаю сейчас посмотреть на реальность, вот просто на реальность. Давайте так, напишите сейчас в чат те, у кого уже есть своя квартира, вот своя, ни ипотека, ни там родители, не знаю, с родителями живете, не снимаете, а прям своя, вот прям, чтобы документы, я собственник. Вот, замечательно. А у кого есть своя машина, и кто вот раз в год хотя бы может съездить в Турцию, хотя бы отдохнуть, вот я прям ценник указал на двоих человек 50 тысяч рублей. Вот у кого сегодня это есть, и вроде как все нормально. Если сегодня это уже есть, да, то тяжело как-то, то есть вот эта идея, да, хотелось бы и дом получше, хотелось бы и машину покруче, хотелось бы и за границу съездить, там, а не на даче. Он ну, не умрете же, если вот ну, ничего не произойдет. Как-то как ну и ладно, ведь вроде же есть. А у кого-то даже этого еще сегодня нет. Вот у кого-то еще сегодня нет квартиры, нет машины, нет Турции, очень-очень хочется. И первое, о чем мы с вами будем говорить, да, вот, кстати, еще замечательный слайдик, мы сейчас начнем считать, и, кстати, первое, с чего мы начнем, это дети. Напишите, пожалуйста, у кого детки есть, кто планирует детей, да, то есть вот всегда есть люди, которые вообще не хочу иметь детей. Вот никогда не хочу и не надо мне их, но есть те, кто уже имеет, и те, кто планирует вообще в этой жизни как-то ну, с детьми связаться. Давайте так назовем, я вот связалась 10 лет назад с ребенком. И сегодня я села, такую интересную вещь посчитала, причем я ее посчитала неделю полторы назад, и как-то она вот мне прям в голову-то и запала. Я не знаю, считали вы или нет, на слайде, в принципе, все написано, и вот здесь мне очень бы хотелось, если бы вы, ну, может быть, оспорили бы это, что ли, потому что вот я считала прям минимум. И что я в этот слайд вообще, что эти расчеты пошли. То есть вот ребенок родился. Что надо, когда он родился? Коляску, кроватку, какие-то вещи на первое время, там пеленки, распашонки, памперсы и так далее, витаминки маме, да, опять же, чтобы ну, ребенка кормить, чтобы все хорошо было. И первый год жизни ребенка, вот мне кажется, минимум 150 тысяч рублей отходится. Вот у кого не так давно детки были, напишите, вот так это или не так. Вот за год. кто за роды заплатить. То есть вот я посчитала, минимум какой-то это 150 тысяч рублей. Первый год жизни ребенка. Дальше, от 2 до 5 лет, там примерно тоже где-то 1150 в месяц, плюс-минус, вот как-то вот приблизительно, да, то есть цифры берем средние, причем я их так минимизировала больше, а 6-8 лет это примерно 250 тысяч рублей, вот у меня дочь перешла в следующий уже рубеж, да, ей 10 лет. А как раз у нас дальше идет от 9 до 12, там уже порядка 300 тысяч рублей нужно в год на ребенка. Туда и питание, школы, да, то есть кружки какие-то, проезд может быть для, школ, для школы. А, различные выпускные, вот у кого детки ходят в школу, да, помните, это в четвертом классе выпускной. То есть сейчас же маленько другое время, подарки эти бесконечные. У меня вот дочь в гимназии учится, у нее 4 новых года за год. То есть они разные у них, да, там и немецкий Новый год, и российский Новый год, и чего там только нету. И на каждый праздник, будет добр, выложить какую-то сумму денег. Одежду ребенку, да, в школу собрать это сколько денег, стол письменный купить. Ну вы же не скажете ребенку, вон он, иди на полу, ляжь там где делай уроки свои. Вот пишет Денис, детский сад. Потом наступает еще более интересное время, с 13 до 16 лет. Где уже ребеночку надо и телефончик получше, и свой компьютер хочу, и попробуй ты ему объясни, почему можно иногда за маминым посидеть, за папиным, который не тянет никакие игры. Там и переходный возраст, и можно сказать, обойдется. Можно же так сказать, ну и обойдется, Но у меня не было, и нефиг вот моему ребенку это видеть. Можно так сказать, но как бы, по-моему, это подло. Ну вот немножечко подро вот жить в этом. Ну это же, ну давайте откровенно, да, какой родитель вот так вот прям искренне вот от сердца скажет, нет, не куплю я тебе новый э, письменный там стол, не куплю я тебе э, новые брюки, сам иди вот работай и добивайся. Ну, наверное, родитель только скажет, ой, иди работай, сидишь на шее. Наверное, только такой родитель скажет, у которого денег нет. И у меня к вам вопрос, вы хотите быть таким родителем? Вот, то есть прям задумайтесь на эту тему. И самое интересное у нас начинается, это ну, где-то 16-17 лет и до 21 года, там институт. И опять же можно сказать 17-летнему ребенку, плати сам за институт, ну баловать плохо, да? То есть можно сказать, плати сам за институт, меня это мало волнует, иди устройся на работу и так далее. А ну как бы адекватные все-таки родители, вот адекватность, да давайте такое понятие введем, родитель, который действительно любит своего ребенка. Я сейчас говорю не о той любви, когда что с туалетной бумажкой до 20 лет бегать за мальчиком или за девочкой, потерять там все, что можно, а про ту любовь, которая вот, ну, чего-то давать своим детям, да, то есть вкладываться вообще в их будущее хоть немного, то тут как бы получается, что либо нужно было в возрасте от 9 до 16 лет очень сильно в ребенка вложиться, чтобы он на бюджет поступил, либо если там не вложились, то надо в институт сильно вложиться, чтобы более-менее образование получил. И опять же можно сказать, ну, вот институт, а что от него толку, вот пусть и тв будет и так далее, знаете, вот я за высшее образование. Будет там потом мой ребенок работать по специальности, будет ли она вообще работать, это уже другой вопрос. Но образование нужно. Нужно не для того, чтобы где-то там работало. Как минимум, это студенческие годы, их необходимо вообще прожить. Кто учился в институтах, кто согласен, что необходимо эти годы прожить, ну, это некий этап развития. Это учит дисциплине, где-то это учит вот навык договариваться. Там же, ну, реально можно договариваться, научиться. И я прям эту циферку написала внизу. Вы видите ее, да? То есть момент родить ребенка, и довести его вот до дня, когда он выпустится у вас из института, это минимум 4 миллиона рублей. Вы можете сесть и посчитать. Если вот у меня сейчас дочери 10 лет, я села и вот ее в эту категорию в нужную отнесла, села, посчитала и прикинула, сколько мне сейчас нужно начать откладывать, чтобы потом в панике не бегать, чтобы потом не говорить, обойдешься, сама заработаешь. И это очень отрезвляет. И история о том, что да, у меня уже есть квартира, ну все хорошо. Но есть еще дети, да, еще, еще нужно и самим на что-то жить в это время. И задумываться иногда стоит об этих вещах, нас почему-то ну не учат об этом думать. И дальше с вами пойдем. А для тех, у кого нет квартир, вот следующий слайд специально. Что для этого надо? Квартира, машина, бытовая техника и ремонт минимум 4 миллиона рублей. Причем вот где бы вы ни жили, да, учитывая расчет два человека плюс ребенок. Ни на одного, не однушка. Хотя бы двушка. Где бы вы ни жили, чтобы более-менее ремонтик был, ну, чтобы не совсем трущобы. Более-менее какая-то техника, то есть, ну, вот ну, как бы более-менее нормальное место. Опять же, если это пара, у которой есть дети, скорее всего, и район хочется, как бы, ну, ну не совсем уж там самый худший в городе, да, и в деревне не очень хочется жить. Может, куда-то в город переехать, в маленький, но все-таки переехать. То есть вот, чтобы полностью обставить, да, причем э, в квартиру вот туда ушла такие вещи, как и... Ну, как бы это банально ни звучало, да, там и постельные принадлежности, и посуда какая-то. То есть, ну, вот квартира, заезжай, живи, да, чтобы чувствовать себя комфортно. А далее, машина. Мало того, что машину надо купить, давайте возьмем недорогую машину, давайте возьмем, ну, тысяч, ну, за 500-600, вот прям совсем простенькую. но есть такая штука, как бензин, есть такая вещь, как ТО, есть же такая штука? Слышали, нет о том? Может, я придумала ее вообще. И в итоге все равно эта машина обойдется примерно в миллион, да? то есть мы берем тысяч, ну, 50 а, ее стоимость, и какую-то сумму мы можем вложить на обслуживание. Страховку купить, еще что-то. То есть, вот я взяла такую, ну, как бы, высокую планку, да, мы сегодня не говорим о роскошных домах, мы сегодня о трезвости говорим. Дальше, отдых сюда записала, то есть, пока вот мы копим на это на все, да, то есть на квартиру, на машину. Хочется же все-таки отдохнуть. Окей, вы не поедете за границу, вы патриот. Это есть такая крутая отмазка. Я не хочу за границу, я патриот. Хорошо, хотя бы в кино хотите сходить. Хотя бы куда-то, хоть там, я не знаю, в кафе иногда. Минимум какой-то за год 50 тысяч рублей на это потратится, на двоих. Вот как вы думаете? То есть даже если не за граница, Вот хоть куда-то вообще. Еда на одного человека, сядьте типа, посчитайте, очень интересный пункт. За год уходит примерно 150 тысяч рублей. Да? То есть пока на квартиру копим, кушать-то все равно что-то надо. Или что, пока на квартиру коплю, да, есть не буду. И одежда. Минимум за год опять та же сотка уйдет, вот гарантированно. Как бы, вот это то, что надо, на то, чтобы было где жить, на чем там детей в садику возить, да, и вот, и ребенок. Предыдущий слайд, вспоминаем, вот он. Вы согласны с тем, что вот 9 миллионов 300 тысяч, это вообще минимум, это базовый уровень выжить? Вот прям базис. Я прям подожду пока вы. Да, кто-то умудряется и на 8 тысяч путешествовать, кто-то умудряется и на 7 тысяч в месяц жить. То есть, ну, давайте говорить все-таки о жизни, когда... Ну вот ты хоть чуть-чуть живешь. То есть никогда ты вот эта вот серия э, супермаркетов, где просроченные продукты, есть же такое, люди там еду покупают. Вы что, реально так жить хотите? Вот это вот сравнивать, ну пенсионеры же живут, а вы посмотрите, как они живут. Вы просто обратите внимание на то, как они живут. И я сегодня не хочу вам говорить вот эту, давайте крутую мотивацию на уровне, давайте себе супер там дома купим, еще что-то. Нет, давайте трезво посмотрим. Просто трезво. Как минимум 9 миллионов, 300 тысяч, это та цифра, которая нужна, чтобы была квартира, хоть какая-то машина, хоть вот видровер, я не знаю, там вообще самая лучшая машина, наверное, в мире. Просто вот на уровень базовый выжить. И кто-то скажет, купил машину, купил квартиру, у меня уже есть, ребенок уже более-менее на ноги поставлен, окей, можно расслабиться, да. При этом, скорее всего, вот машина бензин, окей, машины нет, транспорт есть, посчитайте, сколько за год тратите. Отдых, опять же, вот я написала 50 тысяч рублей. Да, это кто-то скажет за границей, мы уже говорили об этом, хотя бы кино, хотя бы кафе, хотя бы чашка кофе, хоть иногда. В гости кому-нибудь сходить, а у нас еще праздники, Новый год, 8 марта и так далее. Еда на одного человека, одежда, коммунальные платежи, минимум 60 тысяч рублей за год. А если вдруг заболел, а если вдруг серьезно? Ну и плюс ребенок средний. То есть вот хотите вы или не хотите, даже если уже квартира, машины есть, вы что, все квартиру, машину купили, ли умираете что ли? Вам больше кушать не надо, жить не надо, ничего не надо что ли? Вот давайте сегодня я вам вопросы. Согласны с этим или не согласны, что все-таки еще чего-то надо. И мы сегодня, ну, такой базовый. Да, даже вот, к сожалению, имени не понимаю, да, телек позалипать. Чтобы в телек позалипать, электроэнергию оплатить нужно. Какую-то еду нужно, потому что, ну, вы голодные, дня три пролежите, позалипаете, потом умрете. Воду у нас практически везде, счетчики стоят. То есть, ну, вот, ну, все надо. Как бы тут по-другому не получится. И я, когда сидела, все это читала, я учитывала некоторые, ну, вот прям, наверное, не то, что прям минимум на уровне, когда умираю с голода, а такую вот даже не среднюю жизнь, даже вот, наверное, ниже среднего, это даже не средний класс. И потом все это дело разделила, поделила, и получается, что вот базовый уровень выживания, уже после того, как имеем телевизор, о, имеем, господи, телевизор, после того, как имеем квартиру, машину, когда уже ребенку что-то там отложили на будущее образование, да, базовый уровень выживания это 1 миллион рублей в год на двух человек. Минимум в месяц доход семьи 80 тысяч, ну на двоих, это просто минимум. Без этого сегодня я не понимаю вообще, как люди живут. Те, кто живут сегодня на меньшие деньги, да, семьей, я думаю, вы сейчас сидите, и у вас такая слеза вот эта горькая течет по лицу, и вы думаете, да елки-штыпалки, а ведь действительно, как уже надоело самые дешевые макароны покупать, как уже надоело в одних там штанах по 6 лет ходить, потому что там вообще там кошмара не жизнь. Там куртка меняется не то, что раз в сезону, там раз в 6 сезонов, и то потому, что прошоркалась или стерлась там. В общем, там все очень плохо. Это когда экономишь на проезде, лучше проеду на одном автобусе, чем с пересадками на маршрутках. То есть вот, как бы я сейчас не о такой жизни говорю, да, я о том, ну когда более менее комфортно, хотя бы чуть-чуть, вот чуть-чуть вот оттуда вылезть. И я, когда была ребенком еще, да, я как раз вот жила в такой семье, где. Минимальный доход в месяц был намного ниже, чем 80 тысяч, вот прям намного ниже, и, ну, я очень не хочу, чтобы мой ребенок этого видел вообще. Вот прям вообще не хочу. Кому-то много. Ну, хорошо, что много. Э, круто, что когда 80 тысяч, это много. Наверное, поэтому сегодня, ну, и нет таких денег у вас, потому что для вас это много, как бы, зачем? зачем? Вот, давайте дальше пойдем с вами, да? А этот разговор не просто так, это некоторая трезвость, и в тот момент, когда у вас приходит вот это, ой, да зачем мне эти крутые тачки, крутые дома, да, к чему мне все это, что-то мотивация упала, да, это нормально, абсолютно у каждого человека бывает такой момент в жизни, когда вроде вчера делал-делал активно, а сегодня вот прям что-то из кровати встать не могу, и вообще ничего делать не хочется, вот поставьте плюсики, у кого так было, вот я плюсик поставлю, у меня такое было. То вообще это, в принципе, нормальная ситуация, когда вчера делала, сегодня вообще не охота делать. И я у эти моменты всегда вот эти вещи вспоминаю. То есть я ну, не особо там бегу, а замотивируйте меня, там еще что-то. Я сажусь и начинаю задавать себе вопрос, ради чего я начала. И меня так мысль пугает вообще вот в это вот скатиться, там, да, опять там оказаться, а я когда-то вылазила оттуда. Если у вас никогда не было такой жизни, вот ниже вот этих вот 80 тысяч на семью то ну, можно, в принципе, задуматься, а как же там люди-то живут, и прям напугаться этого. И когда руки опускаются, прям эту мысль так воскрешать в голове, и говорить, не-не-не, не, я туда не хочу. И это действительно будет очень сильная а, внутренняя мотивация, и, и, и проще будет идти. Да? То есть это не из позиции пугать прям себя, а не с позиции, что вот ну, давайте там себя, не знаю, загоним куда-то в депрессию. Вот как Дмитрий пишет, да, а, могу сказать, молитесь, чтобы не упасть снова в этот погреб. Ну... Бывает в жизни всякая, когда всем маленько выход из разных э, ситуаций жизненных. И я это называю трезвостью. То есть, когда ты трезво садишься и начинаешь ну, отвечать вот на эти вопросы. А вообще, сколько мне нужно на жизнь? Сколько вообще стоит моя жизнь сегодня? Кто-то сядет, посчитает, да? совсем недавно мы такой пример интересно считали с командой, что если у тебя ежемесячно будет доход 100 тысяч рублей, до 65 там доживешь, ну не доживешь, доработаешь до 65, да, и вот 20 лет тебе сегодня, то есть 45 лет, там посчитали, там порядка 50 миллионов рублей за всю жизнь получается. То есть человек оценил свою жизнь 50 миллионов рублей, мы ну, прикинули, что на эти деньги можно купить, как вообще можно жить. Вы же понимаете, да, эти 50 миллионов, это не на уровне дом купить, а это и еда, это вот этот миллион в год туда входит. То есть там 45 лет жизни, миллион в год, то есть как, как вы понимаете, Да а там всего 50 миллионов, то есть только 5 миллионов – это на, на купить квартиру, какого качества там будет квартира, какая машина, там о телефонах вообще тяжело дорогих каких-то мечтать. Но есть выход, есть кредиты. Кто знает, выход из всех ситуаций – кредит. Я вам сейчас про кредит расскажу, историю прикольную, сегодня видела. Вы здесь, нет, давайте как-нибудь реагируем на это дело. Вы можете делиться своим мнением. Вот мне очень-очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот у кого есть какая-то мысль, да, пишите. Но сегодня такой, пока мы не дошли до маркетинг-плана, Сегодня я пошла в магазин и наблюдала очень-очень такую душесчипательную картину. Мужчина сдавал назад на машине на своей и как-то вот чисто случайно задел другую машину, причем как-то вот он прям ее сильно задел. И выходит девушка из магазина, причем мужчина взял, ну там у него ребенок был с собой, он взял его на руки, стоит ждет, пока выйдет владелец, вот в общем прям стоял и ждал. И выходит девушка с сумками, вот с пакетами, у нее прям пакеты из рук выпадывают, челюсть вот прям на пол, то есть я остановилась, давай наблюдать. То есть я такой реакции никогда не видела. И у нее прям такой шок вообще... И он говорит, ну вот вы извините, я случайно разворачивался, я понимаю, что вы в шоке. она говорит, еще в каком шоке? И вот ну она прям, знаете, вот я впервые действительно видела такую реакцию у человека, у человека действительно был шок. У меня она стоит и говорит, я только сегодня взяла ее в кредит. Понимаете, да? Человек только сегодня взял машину в кредит, причем на вид машина, ну, миллион, миллион двести. Я не разбираюсь в марках машин, но примерно вот столько она стоит. Первый же день она прям, потом она давала кричать, мол, я только выехала с салона. Просто оставила на парковке возле магазина. Понимаете, да, она даже по дороге не ездила. Вот как бы такое бывает. Кредит, да, теперь машина в ремонт, ценник сразу. То есть там с салона выехал уже, цена в два раза ниже стала. А еще и битая теперь. Причем разбитая вообще хорошо. Прям хорошо. Поэтому кредит это тоже штука интересная. Ну а к тому же кредит надо за что-то, потом чем-то платить. Да, мы не забываем, что миллион рублей в год надо только на то, чтобы выживать, а если к этому еще взяли кредит миллион, то выплачивать-то надо больше. И вот непонятно откуда деньги. И такая постоянно жизнь в долгах начинается. В общем, я вам очень рекомендую сесть как-нибудь эти вот вещи посчитать маленько. То есть родить себе такую глубокую, глубокую внутреннюю мотивацию, Чтоб больше никто не ходил у вас, не толкал в этой жизни, не пинал, не хотите нормально жить, не живите. Вот. Как бы предел, максимум, да, мы сегодня о нем поговорили, вот 80 тысяч в месяц, на семью как бы более менее существовать можно на это, базовый уровень какой-то. А, если есть сегодня квартира, машина, слава богу, как бы и. Ну, живите и радуйтесь, да, там не особо радоваться получается, но тем не менее. Но если вы понимаете, что как-то все это не сильно устраивает, есть те люди, вот тут люди, которых не устраивает все-таки это, что-то такие сидите и говорите, прям картинка нерадостная. Прям хочется как-то вот по-другому все-таки. Замечательно. Вот таким людям я сегодня предлагаю разобрать маркетинг-план компании Airbit, да, и увидеть, как с помощью этой компании, вообще сколько можно заработать, как заработать, да, вот я. Сейчас расскажу, сколько можно заработать, а Мария в дальнейшем расскажет, как можно заработать. То есть вообще покажет инструменты, да, то есть что можно делать, что сегодня нужно для результатов в этом бизнесе. И первое, что есть в компании, это личная продажа. Причем, вот давайте так, напишите в чат цифру 7, тот, кто хотел бы иметь команду в тысячу человек. Причем с тем, что тысяча человек и все на тысячном контракте. Вот кому бы хотелось. Замечательно. И теперь те, кто написали вот эту семерочку, те, кому хотелось, напишите, пожалуйста. Это вот прям сильно-сильно сложно. То есть даже не то, что сильно-сильно сложно. А как вы считаете, это возможно вообще? Можно ли иметь команду тысячу человек? Вот если возможно, прям пишите. Да. Да, возможно. То есть вот прям трезво сейчас смотрите на ситуацию. За какой период времени это вопрос в другом? Вот чисто гипотетически. Возможно же. Можно и больше, да. Давайте возьмем хотя бы тысячу человек. И... 1000 человек, да, то есть, это 10 человек первая линия. То есть, вот давайте, опять же, вот я написала, прям, личная продажа 20% от стоимости контракта. 10 человек в первой линии, это 130 тысяч рублей. Вот месяца за два активные работы, Как вы думаете, можно это сделать? Вот прям действительно работает, то есть, не новости читать ВКонтакте, не придумывать отмазки. Никогда придумываешь, а почему же я сегодня не буду там чего-то делать? А вот прям реально работает. Давайте к вам сегодня вопрос. Можно это сделать? Или вот прям нереально вообще? Если вам кажется нереально, то у меня к вам другой вопрос, почему кто-то может, а для вас это нереально. Наверное, еще как бы ну, не работали так. А, так вот, 10 человек в первой линии, причем, ну, можно это сделать там за месяц, за два, за три, да, то есть неважно. Это вам решать, сколько вы по времени это будете делать. Это 130 тысяч рублей примерно. Ну, вот у кого-то лень, да, то есть вспоминайте сегодняшнюю нашу историю, да, если вас все устраивает, и у вас сегодня лень, да, пожалуйста, сидите. В чем, я так полагаю, в еще одну человек, который не имеет сегодня детей, да, не имеет сегодня семьи, если я не ошибаюсь. Наверное, по этим причинам еще есть и лень, есть еще что-то. А если сегодня, ну, а один и задумается, а что же будет потом, лет через пять, через семь, когда и дети появятся, а ведь реально все это надо, когда-то и девушка любимая будет. Как-то вообще надо в этой жизни двигаться. И второй вид бонуса, который может позволить вам заработать. Вот, кстати, первый вид бонуса, да, личная продажа. Вы согласны с тем, что это на уровне, ну, такое, поддержание штанов? Да, назовем это вот тот слайд, где еда, там, не знаю, что... За квартиру заплатить, коммунальные платежи, ТО какое-то для машины, еще что-то. То есть это не те деньги, которые кардинально меняют жизнь. Это просто вот уровень поддержания штанов. А бинарный бонус, он у нас под вторым пунктом, это те деньги, которые позволят вам как раз-таки вот эти базовые потребности свои ре реализовать. Купить квартиру, хотя бы вот эту простенькую квартиру, купить, купить машину, отложить какую-то часть денег на образование своему ребенку. То есть это вот уже какой-то задел на будущее, это более-менее что-то серьезное. И... Вот у нас на слайде замечательно нарисовано 10 месяцев. да, Это при условии, что каждый партнер в вашей команде будет делать всего плюс 2 человека на тысячный контракт каждый месяц. То есть первый месяц вы запускаете 2 человека, да, причем вы можете на второй месяц запустить еще 2 человека, третий месяц еще два человека к себе вот в первую линию. И так пока у вас 10 не появится человек в первой линии. И что будет, если все вот эти по 2 человека просто будут вас повторять? То есть вы двоих людей подключили да, в бизнес, они подключили также по два, те по два, и каждый человек вашей организации просто по два человека в месяц делает. Вот скажите, пожалуйста, это прям, прям обалдеть колоссальной работа или все-таки это ну реально? Вот давайте сегодня это рассуждать. По-моему, это реально. И при таком раскладе, если все ну как бы более-менее осознанно скучают, да, то, вот, как вы видите, десятый месяц это 46 тысяч. А если суммарно вы посчитаете, то там как раз-таки получается примерно 100 тысяч долларов. А 100 тысяч долларов – это 6,5 миллионов рублей. Это как раз те денежки, которые нужны на квартиру, на машину. Понимаете, да? Дальше с вами пойдем. Следующий вид вознаграждения – это матричный бонус. До 18 глубины по 10 долларов с каждого контракта. Тысяча, если даже не человека, даже если у вас тысяча контрактов есть, и вы сами на тысячном контракте, то это суммарно. 10 тысяч долларов, 650 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 650 тысяч рублей можно, ну, например, ребенку на институт отложить? Вот давайте сейчас вот хотя бы не мечтать уже на уровне, там, за границей себе 7 домов купить. Сегодня у кого-то из вас круто, если буду хотя бы 1050 в месяц зарабатывать, а тут дом за границей за 50 миллионов. Давайте хотя бы, ну, маленько трезвость, короче, да, так посмотрим. И последний бонус – это бонус активного партнера, остаточный бонус, который будет давать вам прибыль ежемесячно. И при команде в 1000 человек этот бонус состоит около 2000 долларов. То есть, ну, это, опять же, примерно 130 тысяч рублей. А помните слайд, где у нас было нарисовано 1 миллион рублей в год нам нужно для того, чтобы, ну, более-менее как-то жить? И там, получается, 80 тысяч рублей надо доход семьи иметь на двоих. Так вот, четвертый вот этот вид бонуса, он как бы выше. И это ежемесячная зарплата, да, то есть один раз вы проделали работу, у вас сформированная команда, вот кто-то понимает, о чем я говорю, что за четвертый вид бонуса? Есть те, кто не понимает. Это новшество, которое у нас не так давно появилось в компании, очень крутой бонус, и вот это как раз тот вид бонуса, который ежемесячно будет, вот, правильно пишите, пенсия, будет обеспечивать вас вот этой маленькой пенсией. И если вам будет мало тех результатов, которые вы, ну, вот, имеете, да, будете благодаря тому, что я вам сейчас рассказываю, пожалуйста, делайте больше, давайте вернемся сюда, Видите, да, тут 11 месяц. Вот давайте можете вместо месяца поставить линию. Первая линия, вторая линия, третья линия. Пожалуйста, 10, 10 линия, 11 линия, 12 линия. У нас нет ограничений в бинаре. И если вас не устраивает, все еще мало. Ну дойдите хотя бы до этого мало. Купите квартиру с помощью этой компании, с помощью этого инструмента. Машину. Отложите немного денег там себе на будущее, не знаю, детям. Инвестируйте немножко в будущее. Смотрите, ага, мало. Так вот, 11 месяц или тире 11 линия вашего бизнеса вам Разом принесет 100 тысяч долларов. И это может произойти за две недели, за три недели, за месяц, за полтора месяца. То есть вот к первому серьезному результату многие из вас могут идти год. И суммарно за год только сделать это. Может получиться так, что за полтора года только к этому придет человек. Но потом в следующий месяц-полтора сразу дадут эту цифру. Порядка 100 тысяч долларов. Просто отработайте, просто делайте потихоньку маленькими шажками. И когда-то вот эта информация для меня была... Тем самым, наверное, волшебным пенделям вот той штукой, которая меня до сих пор держит в этом бизнесе, которая мне не позволяла уходить вообще из него, да, это как раз-таки просчет маркетинг-плана. Не из позиции, когда 9 долларов по бинара, так, сколько за личку, так, 1000 долларов смогу зарабатывать, 1000 долларов не настолько вдохновляет. Все эти типа, посчитайте действительно ну, мечты свои не на уровне, а огромный дом. Где-нибудь Мадагаскар, на Мадагаскаре, да, не остров свой, а хотя бы базовый уровень жизни. А потом посчитайте маркетинг-план. Кстати, просто порисуйте разные вариации. А что будет, если количество контрактов с двух увеличится до трех? А что, если пять? А что, если там семь? Примерно, прикиньте. Если здесь все понятно, напишите какой-нибудь опознавательный знак в чат, там слово «понятно», какую-нибудь цифру, плюсики. Вот я плюсики не очень люблю. Я за то, чтобы все-таки чего-нибудь там писали, какие-нибудь слова. И вот прям внизу у нас все расписано, да? Переходим обратно к слайду. Команда 1000 человек». Все на тысячном контракте. Это нам дает 6,5 миллионов, которых как раз таки хватит на реализацию вот этих вот минимальных потребностей жизни, квартира, машина, немножко ребеночку отложить. И ежемесячно будет вам приносить 130-150 тысяч рублей. То есть, ну такая нормальная, даже, даже не пенсия, а зарплата на уровне поддержания штанов. Дальше идете, идете, там доход увеличивается, увеличивается. И вот у кого сейчас такое пришло осознание, что да, я готов а, следующие 3-4 месяца вот прям поработать. Вот у кого такое пришло? Ну, вот у кого-то прям готов. И прям такой слайдик замечательный, да? Начать стоит прямо сегодня. Оттолкнуться вот от сегодняшнего дня, оглянуться по сторонам, посмотреть вообще, чего происходит, выработать в себе вот эту вот самомотивацию, не искать ее где-то на стороне. Потому что если вы сами не хотите, ну, это ваша проблема. Живите так, как живете. Все, в принципе, все равно, как вы живете. И просто начните с нуля. Неважно, какая сегодня есть команда, неважно, сколько сегодня побед или неудач или еще чего-то. Об этом будет Мария дальше говорить, да, я уже практически закончила свою часть, буквально вот еще полторы минуты. И вот каждое отложенное вами действие сегодня, нужно что-то сделать, написать список, сделать звонок, провести встречу, поговорить с партнерами, да, там провести планерку какую-то, начать как-то расти побороть страх там выхода на сцену, да, там много всего может быть. Вот каждое ваше отложенное действие, оно вот отодвигает вашу мечту, причем если вы отложили на один день какое-то действие, то мечта ваша, вот, вот эти минимальные потребности, могут туда отложиться на несколько лет. Вот один день сегодня может стоить нескольких лет там, в будущем. И в принципе на этом у меня все, и я хочу, чтобы сейчас вы бурными аплодисментами поприветствовали Марию Малашину. Мария, если ты на связи, напиши в чат, кстати, я на связи. Я буду пока заканчивать. А Мария это, вот Мария пишет туда. Мария у нас молодая мама, сидит дома в декрите, с двумя замечательными детками, зарабатывает в интернете, причем зарабатывает достаточно приличные деньги. Сегодня уже как раз таки вот эта категория поддержания штанов уже получается, да, то есть дальше больше, растем, развиваемся. И давайте вот прям бурно-бурно-бурно поприветствуем Марию, которая нам сегодня расскажет тоже очень полезную информацию. В самом конце вас ждет фишечка, очень интересная, очень классная, так что предлагаю вам добыть до конца. Все, Маша подключилась.